Дорогие телезрители, вы смотрите программу «Про это». И с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. И в гостях у меня Анжелика Шадро, тоже психолог. Сегодня мы поговорим о развитии интеллекта у ребенка. Очень такой интересующийся для родителей вопрос, что такое вообще интеллект и зачем его развивать еще и у ребенка. Ну, интеллекты бывают разные, но мы сегодня про тот интеллект, который очень пригождается в школе. И если возникают вопросы, то это, конечно, то, что касается прям развития и то, что касается там, движения в росте ребенка. У меня есть вопросы. И первый вопрос от Светланы. Мне кажется, что мой четырехлетний сын немного туговато соображает по сравнению с другими детьми того же возраста. Можно ли самостоятельно определить уровень интеллектуального развития моего ребенка, или лучше обратиться к специалисту? Ну, Веселые у нас родители. Я бы, конечно... предлагаю. К, э, идею «каждый сусик-агроном» оставить на потом, вот прямо не работает. Конечно же, нужно идти к специалисту. Теперь, э, мне кажется, у детей до 5 лет э, скорость их созревания мозга, а в том числе реакции на окружающую среду, могут отличаться очень сильно. И к годам к 7 они уже выравниваются, у многих. А вообще этот процесс идет до 12 лет. Поэтому, конечно же, внимание нужно обращать, но когда вам кажется, блин, ну вот поймите, надо к эксперту. Идти и там это все рассматривать Самостоятельно это вопросы, конечно, ну, не стоит Не стоит не решать, не стоит. потому что, может быть, мама видит и сравнивает И правда, пара-тройка детей есть, которые очень активные, шумные, там быстро что-то делают А у ребенка может быть просто жизненный ритм другой И он делает лучше, возможно, качественнее, правильнее Но для этого ему, он более усердный ребенок и для этого ему нужно просто больше времени. Но увидеть это может, конечно... Родители, сообщаю отличную, отличную новость. Исследования показывают, что те, кто соображает быстро, запоминают хуже. И через какой-то промежуток времени эту информацию уже воспроизводит в очень малом количестве. Те же соображают медленнее, ну, то есть, усваивают медленнее. Больше. На самом деле, процесс усвоения э, замедляется тем, что они осмысляют глубже. И процент э, воспроизведения информации у них намного выше. Поэтому, если у вас ребенок медленный, это он не тормоз, это он просто мудрый сильно. А те, кто соображает очень быстро, могут буквально решить и через... Буквально месяц. вообще не вспомните этот вопрос? Ну, если вспомнить теорию психологии, да, то это кратковременная, долговременная память, да. которая ну, есть у каждого человека. И у кого-то одна или другая просто поревалирует, вот и все. Поэтому к специалисту. К специалисту. Специалист. Однозначно специалист. Вопрос от Степана. Сегодня для детей работает масса разных развивающих кружков секций школ. Нужны ли детям школы раннего развития? И не повредит ли такое обилие информации ребенку? Ну надо вот. понять, что такое раннее развитие. Вот прямо очень сильно важно. Потому что если это бассейн, а потом он пошел на какие-то там, не знаю, головоломки, а потом он пошел на танцы или там девочка, да, то, ну, может быть, смена деятельности ребенку не повредит. Опять смотря какой ребенок. А если ребенок не успевает даже покушать между тем, как родители его в одну секцию или в другую отправляют, отвозят или очень быстренько каким-то образом доставляют, то, ну, мне кажется, это совсем... Значит, э -э, я думаю так, господа товарищи, ну, в смысле, я думаю, товарищи выгорские, да, думают, а я так это к нему присоединяюсь. Э -э, есть ведущая деятельность у ребенка и в младшем дошкольном возрасте, и даже старшем дошкольном возрасте. Это... Все-таки подражание взрослой деятельности. То есть все мы вспомним, что мы в детстве играли там, в магазин, там, в паровоз, там, в что-то. Ну, что, тот... Дочки, матери. Дочки матери. То Девочки есть мы имитировали играли. взрослую деятельность. А, то есть мы фактически осваивали норму поведения во взрослой жизни. Нормы, понимаете. Как, но, а сам мозг логическая его часть, если вспомнить нейрофизиологию, то она созревает к 6-7 годам. Почему? Ребенок в это время и идет в школу. Логическая часть у него сформирована. Если вы спросите, э, ну да, оно ну а еще там дальше развивается. Она как бы хотя бы, ну вот есть Зачаточном уже. В за что, что уже зацепить. Да. А если вы ну, вспомнили, ребенка там 4-5 лет, выучил стишок для Деда Мороза, спросите, а как что он из него понял, то в большинстве случаев вы узнаете, что ничего не понял. То есть, Получается, что человек механизирует свое мышление. А насколько это полезно, это не полезно, это вредит реально ребенку. Тогда теперь на что он сосредоточится, можно ли там читать, если он сам чит, ну, тянется к чтению. Подожди, у нас тут есть следующий вопрос, это про чтение. А, ну вот а, тогда я... вернемся. а мы тогда сосредоточимся, что да, водить во всякие развивайки можно и, скорее всего, нужно. Особенно творческие. Насколько да. полезно развитие мелкой моторики в это Вопрос, время. что там развивает. Если там начинает, ну, грубо говоря, логические операции, берите ребенка и со всех ног оттуда бегите. Приходите домой, берите Лего и играйте с ним сами. <свят> да. Будет польза точно А если больше. вот э -э, тактильные какие-то штуки, эмоциональные, коммуникабельные, то есть, что касается эмоционального интеллекта, как раз взаимодействие ребенка вот туда полезно, важно и нужно. Ну и, конечно, танцы и там плавание – это ну, все да, важно. Творческие. А где баланс? Вот где баланс? А, баланс, вот когда мы ради с родителями разговариваем, что найти какое-то одно занятие, где ребенок бегает, прыгает, двигается и находит в этом удовольствие, а второй там, где развивается интеллект. Это могут быть языки, это могут быть какие-то конструирования. ну, еще... Языки это говори, говорить. Ни <говорение> в, в коем <говорение> случае не <алфавитный. говорительные> Нет, нет, это как раз какие-то школы иностранных языков или еще чего-то. Для да. того, чтобы было равновесие между движением, потому что мы развиваемся все равно через да, тело. Да, да. Можно с этим спорить, можно э, там, не принимать это, но тело должно развиваться точно так же, как и интеллект и, ребенка. И еще я-то я уверен, пускай другие думают, а я вот прямо на опыте своих клиентов знаю, что если у ребенка не остается свободного времени на себя, когда у него нет возможности поваляться на диване, поплевать в потолок, вот ты бездельник, а он на самом деле учится фантазировать. Если он это не научится, то свои цели в жизни он никогда ставить не будет. Он всегда будет выполнять чьи-то. Ну, а я, как человек, работающий все-таки в школе, скажу, что фантазия и воображение – это одна из адаптивных функций да. ребенка и человека я дальше. Я бы сказал, одна из основных. Да, одна из основных. И родители очень часто воспринимают фантазию и воображение – это что такое детское, не очень вообще-то важное. Но я точно могу сказать, что все, что летает над нами в виде самолетов, ракет, оно когда-то было чьей-то фантазией. Фантазией, да-да-да. Ну, потому что ну, весь технический процесс… Не убивайте процесс... гения своим ребенком. Да, все, весь технический процесс – это оно. Да. Ну и что, И про чтение, да. Сегодня в интернете много споров, в каком возрасте нужно учить ребенка читать. Вот он вопрос про чтение. Угу. Сама научилась в 4 года, а сына уже 5, и у него совсем нет интереса к книжкам. Оставить его в покое или все-таки настоять на своем? Ведь если он будет уметь читать, ему в школе будет легче. Это вопрос от Виктории. Но про легче я бы, наверное, посомневалась. Очень Ну, я бы сказал, нет, не будет. Вот тут даже, ну... Но Можно просто иметь просто... свое мнение, мое мнение, не будет легче. Ну... А у меня тогда мнение такое, читать как? Если он читает механически в 5, 6, 7 лет и смысла не понимает, тогда в чем трата этого времени и приучение его к чтению? Если ребенок что-то там узнает, задает вопросы и дальше через это чтение развивается, ну тут другая, наверное, совсем тема. То есть, если ребенок сам буквально от из своей и своего интереса, из своего любопытства начинает что-то делать, и вы ему как бы помогаете, туда это возможно и возможно будет нужно и полезно для ребенка. Как только вы начинаете его самостоятельно двигать, поверьте, для ребенка это ужас. Страшнее придумать очень сложно, даже имея фантазию. Ну вот смотри, вопрос про интернет и про то, что там как будто бы есть.. Ну, не, все плохо и все страшно. И у родителей там стресса достаточно. Но ведь в интернет-играх есть и те вещи, когда ребенку нужно прочитать что-то. И это один из тех способов, когда ребенка можно научить. Это ему надо. Да. И тогда родитель здесь может быть в качестве вот той подушки безопасности, когда я ребенка как раз, вот, ну раз эти вопросы он меня просит уже 15 раз прочитать, но ну, может на 16 уже надо обратить внимание, вот. что я готов тебя научить, чтобы ты уже меня не спрашивал. Ну, а мы продолжим важную тему интеллекта ребенка обсуждать после минуты полезной рекламы. Приветствую, дорогие телезрители, всех тех, кто к нам присоединились, а мы сегодня обсуждаем развитие интеллекта у ребенка. Мы говорим про игры, про дошкольное развитие, а что же можно играть в интернете там, очень, как сказать, страшат, да? Ну, да, стресс у родителей и переживания по поводу того, что ребенок в 7 лет уже в интернете, а в 15 чуть не собирается оттуда выходить, это точно. Mm -hmm. И вот у меня э, вопрос от Олега. Какие игры можно посоветовать для мелкой моторики ребенка? Но ну, кубики, пирамидки, это понятно. А появилось ли что-то новое? И вот в этих случаях всегда хочется сказать, что новое очень хорошо забытое старое. И вот у меня здесь есть, конечно, кубики. Я думаю, что всем знакомый, понятный, может быть как-то модернизированный да тем что тут такие точечки он более тактильный да да передаю да да да это И вот то все... есть я еще фактически э -э ощущаю да то есть этот вот цвет Возможно, даже, кстати, люди его даже считать ребенком по-разному Ну, могут. есть же дети, да, которые как-то через руки чувствуют цвет. Да, и да. это тоже правда, потому что мы очень разные, и внутренние вот эти вот ощущения, они у всех разные. Ну, и про цвет не зря говорю, потому что если говорить про малышей, то сложно там как-то им правильно объяснять. Есть просто цвет. Ну, и вот у меня здесь есть вот эти две знакомые, да, с какого года, это же в нашем детстве еще были кубики, то то, что называется танграмм, и знаешь, у меня любимая цифра 4, и я когда-то услышала эту чудесную притчу о том, когда у китайского императора очень долго не было детей, и вдруг родился наследник, и он пригласил музыканта, математика, философа, и ну, инженера, так скажем, для того, чтобы они придумали ему такую игрушку которая будет развивать его ребенка, и он будет и умным, и слышать, и руки у него будут работать. В общем, бездельником не вырастет, и угу. вырастет мудрым парнем, достойным правителя. Ну, и есть такая вот, что вот этот танграмм а был что придуман. Сделать, а вот просто положить внутрь. Просто вот эти все а, собрать. Есть, вот эти все цветные да. штучки. Да. Они просто собираются внутрь вот в этот квадратик. Оп. и все. Тут вообще Это есть все? разные цветные штучки, да. которые нужно уместить вот вовнутрь этого. Да. А квадратика. И это только один из способов, который, кстати, дается очень, ну, так достаточно сложно, потому что вот здесь есть еще много вариантов. А вообще, чем мне, меня привлекает именно эта игрушка? Тысяча и один вариант, какие силуэты можно собрать. Mm -hmm. и еще, интерес... еще силуэты можно собрать. Конечно, не да. В вот видишь, тут очень много да, здесь, да, да, тут да. их 12. Есть, фактически их можно друг другу поставлять и да, из они... этого формировать те или иные фигурки. Столько у ребенка развивается всего. Во-первых, это дерево. Ну, это моя отдельная такая mm -hmm. пристрастие мое, что все игрушки вот эти деревянные, ну, может, кроме кубика-рубика. А потом это есть и в компьютерном варианте. И это тоже То, такой не вариант. Я сделал. Когда у меня ребенок был маленький, я взял цветную бумагу, ну, толстую, вырезал в нее квадрат. Ну, в смысле. Ну, ну такое подобие. Где-то вот вот, да, я так вот я выложу, точно выложу, да. Где-то вот такой вот площади. А потом один разрезал вот так, один вот так, и вот так, ну, в общем, другой вот так. Ну фактически это, у меня это получились это куча вот самая. таких вот деталей. Да, да, а? да, да, Я к чему? Что не обязательно нужно мчаться и вот находить именно такую игрушку врубите воображение, и у вас все получится. Да, находить игрушку не обязательно, но она есть и в компьютерном варианте, иногда это тоже полезно, потому что все-таки никуда мы сейчас не уйдем от того, что у всех детей есть телефоны, сенсорные планшеты, там еще что-то. И это один из способов. но то, что дерево, или когда бумага, да, да, да, это, да, конечно, да. очень полезно. Из разы можно, кстати, бумаги нарезать. Ну, в смысле, по, по, ощущениям. по ощущениям. Бархатная тоника, да, да, да. да. Но это вот опять, ты включаешь фантазию, все адаптивные функции сразу подключаются, и процессы пошли. Еще одна из моих там любимых головоломок, когда я с ней встретилась, и, наверное... Это был таким переходным этапом к следующей большой моей любви. Это вот головоломки, которые уже объемные. И когда из них можно что-то собирать. И дети это Я делают. покажу это. Вот можно вот сюда вот вставлять. Да. Вот сюда вот <смех> продевать. <смех> ну, не ну, продевать. Да, как-то да? они нанизываются вот друг еще на друга. Еще вот что-то да. можно да. делать. Да, и таким образом можно... Наваять кучу чего в пространстве. Да, и их там даже по схеме есть, например, 9 обязательных фигур, когда дети учатся собирать. И сейчас там из-за отсутствия, например, многих часов черчения в школе, вообще-то этот навык очень необходим, когда ты можешь на одну фигуру посмотреть с разных сторон, не обязательно ее поворачивая. Да, Или да. там вид сверху. Ну вот. Это, смотрите, одно дело плоскость. А другое дело совершенно объемное. Пространственное объемный. мышление – это через Да, позволяющее вам видеть мир э, не как плоский червь, а все-таки как человек. Трехмерное образование. пространство. Да. Ну и вот отдельная, наверное, такая последняя моя любовь – это Кубора. Это совершенно чудесный, замечательный конструктор. повторюсь, это Кубора. Кубора. Пришел на из Швеции приятно. Угу. Сделан из бука, прям вот из настоящего дерева. Почему я вам говорю, что это прям отдельная моя любовь? Завидуйте, Дерев... я трогаю бук. Деревянные игрушки. Знаете, это тяжелое детство деревянные игрушки. Так прибитые вот эти... к полу, да? Но не прибитые к полу, но это тот же самый конструктор. Тут он состоит из очень разных. А почему это одни вот просто кубиком, а другие с какими-то отверстиями? Они создают, например, высоту. Мне хочется, например, сделать вот так. А дальше, чтобы мой кубик, но это же еще не все. Отверстие, ты спрашиваешь, зачем? Да, да, Так да. вот я тебе и рассказываю, смотри, зачем а, Здесь есть еще волшебные шарики стеклянные Это тоже детская любовь Вах! Потому что здесь сначала можно поиграть И, и этот шарик этот куда-то там выкатывается Вам не видно, я вам поверну Это вот приблизительно вот так Смотри, я сейчас вот так сделаю Подожди, вот так одну еще заменю И будет прям, тогда смотри, вах И мы прям вот так увидим Вот, давай Давай. Пробуй. Ну вот. Запускай. Итак, стартуем. Поехали, хоп. А -да. ну, вот. вот, смотри, и здесь как раз про детей. Вот ты поставил кубик неровно, и ребенок это тоже понимает. Если кубик неровно, то дальше с ним работать очень сложно. А если ровно, то прям вот так. Учитесь господа. Учитесь. Сумасшедшие конструкции можно строить, и вот эти игрушки, чем они хороши деревянные, что сначала можно просто пособирать. И ты с ребенком собираешь, или ты просто присутствуешь как родитель, а ребенок что-то делает. Но на самом деле здесь столько этапов сложности, что вот эти вещи, которые касаются технических направленностей, там mm. дизайнерских, инженерных каких-то, они прямо ну, имеют... Вместо такой сложности, когда вот там в, ноябре, в декабре месяце в прошлом мы были на чемпионате России, я когда видела то, что делают дети 9-11 лет, я правда не могла понять, как они это делают. Ну, когда ты видишь конструкцию, ты не веришь, что это сделал ребенок, которому 9-11 лет. Я тебе расскажу историю, я баловался, вот эти, то, что рассказывал о квадратики. То есть, ну, там ребенка, он, пускай, там ну, 4 пуска года, да, уже не, не вспомнил. Какую-то хитрую она придумывала здесь такую конструкцию, я сижу сам, голову ломаю, просто уже минут 15, ну, пока он там других uh -huh. собирает. Он говорит, что ты, ну, ты ко мне подходит такой, помочь? Я говорю, ну, давай, помоги. На. Как? Виталий, я тебе скажу, ну, честно, потому что 10 лет занималась этими головоломками и возила детей на международные интеллектуальные игры в Москве. И был даже такой чудесный результат, когда 24 ребенка заняли 25 призовых мест. В общем, вот так. И вот эту головоломку, mm -hmm. я сейчас не совру, потому что дети мои будут смотреть, с кем кто со мной ездил, обманывать нельзя, и родители тоже. А вот эта головоломка собирается за 11 секунд но одиннадцать и через одиннадцать секунд дети наши вышли и я не поняла вас ну, вы почему выходите, ходите только соревнования начались. через они говорят так мы все собрали вот а дома они собирали за 6 секунд ну потому что дома спокойней а там Москва а, другие вот. люди волнение 6. да 6 секунд дома проверьте себя одиннадцать да танграм можно набрать в интернете и точно найти эту игру. Поэтому, вот смотрите, все эти деревянные штуки, они э, невероятно хороши. Для моторики, для общения. Если там правила игры, вот какое-то, например, здесь три человека. Такая классная штука. Мы можем собраться друзьями, мы можем поиграть мама, папа, я. И как психолог я, конечно, пользуюсь этой игрой еще и в терапевтических целях. Потому что иногда, например, устанавливаем правила, нельзя разговаривать. И я ставлю один кубик, ты ставишь другой. И вот эту вот вещь мы расскажем родителям после минуты полезной рекламы. Мы продолжаем тему развития интеллекта у ребенка. И вот обсуждаем, какими инструментами, играми это все можно сделать. Хорошее слово «игры», потому что сколько бы игр не было в планшете, в компьютере, в ноутбуке, где угодно, все-таки игра, которая выстроена на взаимоотношениях, на умении договариваться, она э, самая лучшая. Господа, не превращайте планшет в заменителя замените родителя, потому что все-таки до школы главная функция, чему должен учиться ребенок в его интеллекте, это взаимодействие, а не решение каких-то логических операций. Mm -hmm. Ну и что? Есть Я еще думаю, два вопроса. Все, что это вот можно купить, найти да. в интернете, можно сделать самому при желании. Так что вперед и, и сказать, с удовольствием, и с радостью общаться да. со своим ребенком. Ну вот, а про общение дальше. Анна спрашивает, у нее пятилетняя дочь, она говорит о том, что поет и танцует, и рисует, и ей нравится буквально все, но ведь нельзя так распыляться, надо выбирать что-то одно. Как понять, какие способности у девочки развиты наиболее сильно? Ох, сильно прям, сильный вопрос. Ты знаешь, я раньше, ну, занимался тестированием, так увлекался, да, Потом как бы, погрузился и понял, что. Нет, само тестирование в принципе хорошо. Но оно всегда показывает вчерашний день. Вот прямо вчерашний. А ребенок после теста уже другой. И попадание, к сожалению, среднестатистическое. 50 на 50. Да, 50 в на 50. Да, да. Это не значит, что тесты нужно выкинуть, но значит, это к ним относиться нужно прямо вот, ну, как бы экспертно, а не так, вот я решил, теперь я такой, не факт, далеко не факт, есть люди, которые э, с годами меняются, может быть даже не с годами, а чуть ли не с неделями, поэтому я думаю, что в этот момент нужно доверить самому ребенку. Да, ну вот я как? Как там, я как мама там <смех> четверых детей, да, я вам честно могу сказать, что я не разрешаю детям ничем не заниматься, это правда. Ну-ка, а, еще. Для ну, вот, меня ребенок даже, приходит, ну, это было там сына, который занимался футболом, он говорит: мне футбол надоел, окей. А что хочешь не знаю. М -м. Ты занимаешься футболом до тех пор, пока не поймешь, что ты хочешь еще. А, вот оно чего. То есть чем-то должен заниматься. Да. Потому что свободное время оно влечет за собой ну, абсолютно свободное, когда тебе все вот время приходится. То, что мы говорили делать, про грань, да, да. между. А, а где? Увлечение. И тогда, э, потому ну, для мальчиков спорт точно обязателен. Это организованность, это мужское, вот это вот плечо, это команда. Ну, мне кажется, что мальчишкам в спорте точно нужно. Я думаю, в принципе, движуха всем нужна. А, Сброс. Но у девочек, может быть, это как раз танцы, наряды, ну, да, косметика. Да, да. Да? Поэтому девчонки, конечно, танцы, а мальчики это спорт. Но здесь мама спрашивает: что она и танцует, и рисует, и поет. Так танцует и поет это точно творческая направленность. Если человечек еще и рисует, то почему надо от этого отказываться в 5 лет? Ну. А про что, как ты думаешь, у мамы вообще переживания? Вот, ну что ее так вот? Но у меня так вопрос, ой, часть вопроса. Нельзя так распыляться. Ну, про то, что можно, а что нельзя. Какие-то там. Я думаю, что мама, попробуйте доверить ребенку ну, ее вот это... энергетике, а не своей. Может быть, просто вы не успеваете за ней. Ну вот да, как вот какие-то установки у я мамы вот есть. Я бы это бы исследовал. Ну, еще один вопрос. Мы успеем. Успеем, да. Да, Вера спрашивает, какая оптимальная дополнительная нагрузка должна быть у дошкольника и ученика начальных классов. Оптимальная нагрузка про что? Не очень мне понятен вопрос. Учебная, там все понятно, там есть определенные 21 час, и, и, ну и больше нельзя. Если говорить про нагрузку, которую мы говорили, дополнительная, так тоже уже обсуждали, что-то должно быть двигательное, и что-то то, что воспитывает и терпение, и усердие, усидчивость. И, да, и усидчивость, ну и вот этот баланс где-то выстраивать. Что здесь вы с ребенком вместе? И я думаю, что должен быть как минимум 2 часа свободного времени который ребенок тратит, как он хочет, на его личное да. усмотрение. Ну, вот это и получается То такое, да? двигаться, ну, в смысле, энергичный, Энер... энергия, да, да и, вот не важно, как бы, что это и не будет. важно, что, потом э, во, усидчивость, ну, может быть, в этом месте воображение, да? Ну, конечно, потому что если это рисование, оно ну, тоже сюда, это тоже усидчивость, да. попробуй-ка два часа. И свободное время обязательно, я думаю, что вот такой вот, вот может быть балансик. Ну, ну, а школьная нагрузка, как бы, вот она, кстати, усидчивости, кстати, может заменить. Ну, не заменить, как это, разбавить. Разбавить, да, вот. скорее всего, разбавить. Ну, что, вот на таком вот а, замечательном как бы, подходе, что ребенка желательно разнопланово, но все-таки к нему прислушиваться, спасибо. мы и завершим нашу передачу. Вам большое спасибо за ваше терпение, что нас выслушали. На ну, а с вами был ваш любимый психолог Виталий Миллер и Анжелика Шадро.